Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и компания MSI порадовала меня, прислав свое очередное детище, сделанное совместно с компанией EKWB или как ее принято у нас называть, EKWB У меня на канале вы могли видеть обзоры на их совместные материнские платы на чипсетах Z590 и X570S и вот теперь настало время посмотреть на Z690 Carbon и KX и сразу скажу, что кое-какие пусть и мелкие изменения в концепции самой платы есть, и они меня порадовали, но обо всем по порядку. Итак, плата, как и всегда, сделана на базе обычной Z690 Carbon Wi-Fi. И оснащена неплохой, по меркам линейки Z690, системой питания. В качестве контроллера тут используется 20-канальный RAA229-131 от Intersil Renesas. Он у нас работает в режиме 18+, +1, то есть 18 MOSFETов raa 220 на 75 А каждый идут на питание ядер процессора и один такой же на встроенное видеоядро. Плюсом один MOSFET MPS 87992 на 70 ампер от Monolithic Power Systems, управляемый контроллером MP2940A от той же фирмы, идет на VCCAUX, ну или по-русски на питание контроллера памяти. И при том, что топовые модели Z690 имеют максимум 20 фаз, а с mosfet максимум на 105 ампер, Ту систему на Корбон стоит оценить как очень достойную. Я бы назвал ее даже притоповой. Но главное в этой плате, как вы понимаете, не систему питания, а массивный водоблок от компании IKEA, И он стал больше, во многом за счет того, что теперь охлаждает не только процессор и зону питания, то есть зону VRM, но и также охватывает один из М2 накопителей. И именно это является, как по мне, важным шагом, отличающим эту плату линейки X от всех предыдущих и делающим ее более привлекательной в глазах покупателей и соответственно более конкурентоспособной. Почему это важно, спросите вы? Да, на самом деле все просто. Если смотреть конкурентов iKX, то это обычно либо линейка Aqua от компании SROC, где водяного охлаждения M2 до сих пор не делают, либо линейки Extreme Water Force и Glacier от компании Gigabyte и Asus, где водоблоки все-таки накрывают M2 разъемы. И именно к ним MSI iKX стало все-таки несколько ближе. Да, скажите вы, но ведь у них водоблок накрывает накрывает еще и чипсет. Да, друзья, только толку от охлаждения чипсета водой на самом деле нету от слова совсем. У Intel он и с простым куском меди будет более чем холодным, и зачем тут вода, мне лично непонятно. Да скажите вы, но ведь у них накрываются 7-2 накопителя, а тут лишь один. Да, друзья, только стоимость конкурентов свыше 1200 евро, а карбон можно урвать за примерно 600. И как по мне больше конкуренции, ему составит свой же MSI AKX торпеда с меньшим водоблоком и без охлаждения M2, но за 340 евро баксов, чем обозначенные дорогие редкие Waterforce и глейсеры. Вот как-то так. Также по поводу охлаждения данного М2 разъема стоит отметить, что он имеет двойной радиатор, то есть отвод тепла идет еще и снизу через термопрокладку. И также наконец-таки есть быстрозажимной крепеж, то что изначально внедрила в свои платы компания Asus, теперь применили и MSI. Быстро и на самом деле удобно. Остальные же М2 разъемы, которых на плате еще 4 штуки, имеют охлаждение обычными сдвоенными радиаторами, при этом все они, кроме одного, поддерживают PCI-Express 4.0 и каждый второй из них имеет тот самый быстрозажимной крепеж. Помимо M2, на плате также есть 6 SATA разъемов все нужные колодки USB, включая одну USB 3.2 и одну USB 3.2 Gen 2 Gen2 для подключения разъема USB Type-C на передней панели корпуса. Плюсом имеется 8 разъемов под вентиляторы, 4 под подсветку, 2 адресных, 1 обычный и один особый для подсветки Корсара. Имеется также тумблер для быстрого включения или отключения всей этой подсветки, дабы ночью не иметь елку на столе. Ну и также индикаторы для дебагинга и экран посткодов для выявления проблем при старте. Что касается задней панели платы, то тут у нас кнопка для обновления BIOS без процессора BIOS Flashback, 4 USB 2.0, DisplayPort, HDMI, 5 USB 3.2 разных версий и 1 USB Type-C, 2.5 гигабитная сетевая, разъемы под антенны и также звуковые разъемы. Звуковая тут стоит новая притоповая LC4080. Ну вот, собственно, с мы разобрались, все, что можно обсудить, обсудили, и давайте уже водружать водоблок на место. Самое сложное в этом процессе, как ни странно, отодрать защитный слой от термопрокладок, идущий в комплекте с материнкой. Я собрал все маты, пока это сделал, но в итоге у меня получилось. Ну и да, инструкцию вам также придется поискать на сайте ИК, ее, как и обычно, в коробку не положили. После установки и подключения подсветки мы в итоге получаем вот такую вот лепоту. Да, выглядит все это дело шикарно, особенно в темноте, но без ложки дегтя, как вы понимаете, тоже не обошлось. После сборки компьютер у меня не запустился. Сначала я грешил на память, ибо с одним модулем плата работала, нас двумя, к сожалению, нет. Но потом понял, что в канале B оба модуля работают исправно. И не работает, по-видимому, канал А. То есть, первые два разъема на 1 и А2. Разобрал, почитил контакты процессора, проверил состояние ножек сокета, все идеально. Прижал к процессору, какой-то кулер что был под рукой и собственно запустил и да вуаля канал заработал. Даже впервые записал сториз по этому поводу в инстаграме, ибо радости моей не было предела, ибо идти в минус 25 в магазин и сдавать процессор обратно мне чертовски не хотелось. В итоге я собрал все это дело обратно, и канал опять отпал. Опытным путем я понял, что при закручивании водоблока и увеличении давления на процессор и бэкплейт сокета начинаются какие-то проблемы. Решение искалось долго, я уже хотел было сдавать процессор, чтобы попробовать с новым, но нашелся все-таки выход. Я уменьшил прижим самого сокета, немного покрутив вот эти вот винты, ибо визуально, и по ощущениям мне казалось, что процессор. Руж-Дюжи сильно вдавлен в сокет И прижим слишком велик я не знаю, друзья, проблема ли это процессора, водоблока или сокета материнки или системы крепления, разовая она или массовая, слишком мало данных для выводов. Но после всех обозначенных итераций все заработало и проблем с работоспособностью процессора или памяти я не заметил, все было как по маслу. Так что давайте теперь переходить уже к изучению возможностей платы и смотреть на ее результаты. Процессор я для этих целей взял 12700, ибо после знакомства с 12900K мне было немного страшно, и очень хотелось посмотреть, насколько получится горячим его младший non кей образец Ну и в качестве охлаждения тут уступал мой кастомный контур от OTK на 360 мм толщиной стандартно в 30 В итоге процессор даже в стресс-тесте LineX с включенным AVX не нагревался свыше 78 градусов а его TDP при этом был порядка 170 ватт. Что же касается VRM, то его температура была порядка 56 градусов, как по замерам термокамеры, так и по данным датчиков. Что касается разгона по шине, да вы не ослышались, разгона Intel без индекса K, о котором мы узнали буквально недавно от господина Дербауэра на платах Asus, то на этой плате его сделать, к сожалению, нельзя. В биосе просто нету параметров для настройки базовой частоты, то бишь частоты BCLK, а без этого ни о каком разгоне по шине не может быть и речи. Пока на самом деле, друзья, непонятно, почему одни платы имеют данную поддержку, а другие нет, может проблема лишь в биосе, а может что намного хуже в аппаратной части и нужен, скажем, какой-то внешний биселький генератор, но пока имеем, что имеем. В целом с охлаждением 12700K в разгоне, да и 12900K, водоблок от ИК должен справиться на отлично, даже с учетом того, что ему приходится охлаждать еще и систему питания и также M2 накопитель, но все будет как обычно упираться в размер и эффективность вашего радиатора, кастомного охлаждения и эффективность ваших вертушек. По поводу памяти все тоже было неплохо, я тестировал плату с модулями KINSTAN 5200CL40, но это был другой комплект, не то, что вы могли видеть в обзоре на мастер, но также на ужасных чипах микрона. 5600 мегагерц память переварила, но сыпала ошибками, а вот 5400 CL38 заработали почти без усилий. Но поработав с таймингами удалось добиться очень неплохих показателей, так что по работе с памятью у меня в принципе нареканий никаких не возникло. По поводу биоса скажу, что тоже все чин-чином, основная масса настроек как для работы с памятью и ее таймингами, так и для разгона процессора в принципе есть, в том числе управление частотой контроллера VRM, что к сожалению порой забывают дать нам некоторые вендоры, в остальном типичный биос от MSI, ничего нового, ну и слава богу. Ну и, друзья, напоследок хотелось бы сказать пару слов про комплектацию. Обычно я про это не говорю, но у модели EKX она довольно богатая. Тут у нас ручной насос с манометром для проверки протечек, небольшие отвертки, щетка для очистки платы от пыли с мягкой и жесткой щетиной. И самое важное ноу-хау это дрова на флешке. Все-таки, как никак, 22 год за окном. Больше, друзья, про плату мне вам рассказать нечего. Плата, конечно, классная, ссылку на ее покупку я оставлю. В описании. Заказать ее можно пока что только с Европы. Но как вы понимаете, подобные платы это удел больше энтузиастов и фанатов кастомного водяного охлаждения. Но если вы таковым не являетесь, то в описании под видео я также оставлю ссылки на наиболее удачные модели материнок с воздушным охлаждением на z690 по соотношению цены, качества и удобства эксплуатации. Все ссылки будут даны на магазин CityLink, ибо там довольно. Большой ассортимент, есть доставка товаров и сами магазины находятся в большинстве городов нашей необъятной родины Плюс есть определенные скидки и акции, ну и также важно помнить, что Стилинг это магазин не только компьютерных комплектующих, но и также многих других товаров для дома и быта Так что переходите, смотрите и выбирайте на свой вкус цвет и кошелек ну а с вами как всегда был Белыч, всем удачи, подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите колокол и до новых встреч!